Всем привет! Я не знаю, какое сейчас время суток, но привет. В общем, мы опять начали новую историю SCP и, в общем, начинаем. Привет, ты попал в лабораторию SCP. Это место, куда свозят самых удивительных существ со всего мира. В основном тех, кто могут причинять вред людям. Местичко интересно, но если ты сюда попал, то если захочешь вернуться, то я сомневаюсь, что ты это запомнишь. Ну ладно, начнем. Начнем. Прекрасно, вот это настроение. А как ты сюда попал? Здесь только преступники или рабочие? Ты, собственно, с какой стороны? Давайте будем закрывать эм, человека, который попал э, нечаянно, да? Типа он преступник, но он не преступник. Ну, давайте попробуем. Ну, ты попал. Как бы тебе объяснить? Сюда сводят загадочных пара ра -нож на -ра и загадочных тварей со всего света. И ты в этом ковчаге не новий. Но Ной не ныл, и ты не Ной. Тебя может повезти, в зависимости от тварей, которых ты повстречаешь. Так что готовься ко всему. В сторону ему. А, в сторону ему хана. В лабораторию? О, извините, пожалуйста. Очнись от броса общества, в тебя сильно били ногой. Эй, я сплю. Спать будешь, когда я разрешу. не заставил себя долго ждать. Пришлось вставать. Сегодня у тебя два Эвквида. Выбирай, кому ты сегодня придешь последний раз. Вот чмэр. Тебя завезли в задницу мира. Могу проявиться чувствие. Кстати, я автор. Неожиданно. выбери какой-нибудь Эвкейт. У меня попкорн стынет. Э, в смысле 173.1 или 173.2? 21. А ты рисковый чел. Может, прочтешь о нем статейку, что валяется рядом с рекой твои ислины. Ну, прочесть. Э, Привезен зону 19. Привезен в зону 19. В 1993. -м. Происхождение все еще неизвестно. Изготовлен из бетонной арматуры. А, да, стоп, это мы знаем. Окей. По пути ты наблюдал за происходящим. Офигенно много штук. Каких? В смысле. Офигенно много штук. Каких? Понятия не имею. Ты же видишь сам. Добрый день, вы довольно рисковый, если хотите идти к этому объекту. Да я знаю, впускайте. Двери открываются. Новый мир и новые существа. И вот первое существо. Твою наливо. Какого хера это? Гигантская статуя из штукатурки. Вы будете экспериментировать с ней. От Отойди на один километр от объекта. Ты выполнял все, как говорят. Вы двое идите отсюда. Двое чуваков ушли из моей комнаты. Не к мы дадим вам команду, когда нужно моргнуть. Через минуту произошел громкий звук. Моргнуть. Ну, давайте. Ты, магр... Ты моргнул. Вроде ничего необычного, стада двинулась вперед. Док, может я уйду? Не сейчас. Моргните еще раз. Ты моргнул, статуя приблизилась. Док, пожалуйста, выпустите меня. Отойдите на 300 метров. Ты отошел. У тебя дрожали колени. Закройте глаза на секунду, и вы уйдете. У тебя нет другого выбора. Да ну нахер. Статуя было прямо перед тобой. Твою мать, ты испугался на, твое, на твой колокола. Ты испугался на твой колокола, сделанный из крепкого сплава стали из титана. А, твои яйца сделаны из крепкого сплава. Баба -баба. И благодаря этому ты не моргнул снова. Водите рабочих. Вошли мужики и начали пялиться на монстра. Ты уходишь. Док, что это было? Мы измеряли скорость этого существа. 1100 метров в секунду. Во везульчик. Вы меня убить хотели? Нет, э, все совсем иначе. Идите к черту, друг. У меня к вам одна просьба. Загляните в комнате SCP-1258-ру. Зачем? К нам из России пришел этот объект. Да, мы в Америке. Строим с русскими тварями. Я сделал потом. А, истории с русскими тварями я сделал потом. И нам надо сделать пару экспериментов. Ну, пошлите. Он безобидный? Вроде да. Нам сообщили, что он делает странную реакцию на бранные слова и высасывает энергию. Нам сказали убирать источники энергии или этот объект сделает природную катастрофу. Так он безвредный? Класс скейтер. Не въехал? Простите. Опасен, если его плохо изучить. Блять. Ну и ладно, я пойду. Комната объекта. Идемте. Ты шел на верную гибель. Походу, ведь... Ви... А, походу. Ведь Виде... реакция на мат, как говорил док, необычно. Добрый день. Добрый день. Встаньте сюда. Ты встал. Вы встаньте сюда. Твой напарник встал рядом. А теперь скажите что-то, что есть на листке. На листочке было нехорошее слово. Говорим слово. Сыка. Тебе выписали позательник. Какого хуя опять позательник. Твой напарник горжал, как лошадь. Ты охуя. Опять подзатели. Тебя мама учила манерам. А теперь вы, напарник запотел. М, звездец, он качнулся вперед. Что-то было? Это реакция объекта на слова. Так, ладно, попробуем уйти отсюда. Это, конечно, интересно, одна я уйду. Ладно, все равно для меня это последний эксперимент. В камеру. Валим отсюда, вон нафиг. Мало ли, он мог сделать. С болью и попахивающими штанами, с болью и попахивающими штанами, и ты лег в свою камеру. Жесткий день? Заткнись. Хочешь свалить? Да мы все хотим. У меня есть план. Эх, и какой? Мы будем освобождать объекты для помех, а потом освободим один универсальный объект, он все помешает. Ты а мной? насчет универсального объекта, я так понимаю, вы подразумеваете рептилию. Пошлите! Хорошо, но у тебя вообще есть план? Конечно! Мы будем освобождать объектов, которые... когда будем подходить к их камерам содержания. Какие камеры мы откроем? 0.35, 608. Прекрасно! 323, 1995, только каждому по два. И что же ты выберешь? Здесь два кэтера и два эвкида. Э... Да ну на нафиг, пойдемте к нему. Маска одержимости и бруждающая пуля, да ты да ну в смысле? Ладно, запомни, к маске нельзя прикасаться. Она может получить над тобой контроль. И ты будешь немного не в себе. Не будешь управлять собой, будешь разлагаться. А насчет пули один броню покрепче, иначе эта фигня прострелит твои жизненно важные органы. Само поле хранится в непробиваемой ящике. Просто открой его и все будет сделано. Все понял, куда идти? Вентиляцию. Прекрасно. Идемте. Ты залез в вентиляцию и начал идти к цели. Сразу было много охранников, но тебя это не волновало. И вот ты порвал с камеры пули. Ты замаскировался под охранника, которому нужен был доступ к существу. Пришлось надеть много тяжелой брони. Добрый день, мне нужен доступ к этому существу. Конечно, только дайте нам переодеться в бронекостюме. Ты незамедлительно открыл дверь, когда они отошли на далекое расстояние. Пуля за 5 секунд убила двоих. На тебя она не тронула. Похоже, она умная. Когда ты шел в один отсек, ты слышал странные звуки. «Бля, помоги!» гля. Это был твой товарищ. За ним гналось хрен пойми что. К говоря, твоя броня была настолько мощная, что ты одним ударом отправил эту тварь в другой конец с коридора, и вы спаслись. Прекрасно. Что это, черт возьми, было? Я пытался освободить того вида, что ты не взял. Но он вышел из-под контроля. «Ладно, что дальше?» Боюсь, мы не сможем освободить двух кетеров, потому мы освободим не невыз... Что ты, что дурак, поэтому мы освободим, не невыз... Земную вертили. Ясно. Как думаешь, нам хана? А извините, Ой, ой, ой, а все падает. Ясно. Как думаешь, нам хана? Я сомневаюсь, пошли. Комната рядом. До несколько минут. Ты с нетерпением ждал, когда выйдешь отсюда. А вот и объект, страшно твой, который никак не могла вас освободить. А не может вас освободить. Какой план? У меня есть пистолет и ракетница, но я не знаю, как они нам помогут. Там есть клапаны с газом. Если мы сможем перекрыть их или создать пробоину, то газ утечет и убьет большую часть охранников. Но они тщательно охраняются. Может прокатиться? Да не, нафиг убиваем всех. В смысле? Бля, да не. Ладно, риск. Скажи, а дверь может выдержать сильные удары или взрывы? Конечно, зачем ее тогда стоит ставлю? А где взрывоопасный? По запаху немного напоминает смесь метана. А газ взрывоопасный? По запаху напоминает смесь метана. И еще кого-то я газа. Сделал самое страшное. Ты выстрелил в клапан. Когда газ почти заполнил комнату, ты выстрелил туда сигнальной ракеты. Произошел мощный взрыв, на дверь выдержала. Как это у тебя получилось? Охрен его знает. Побег. Ух ты! Пока, ящери... пока ящерица уничтожала все вокруг, вы со всех ног бежали из этого проклятого места. Вы не чувствовали ног, пока бежали, но это вас и останавливало, и вот вы свободны. Чел, я не могу в это поверить, мы это сотворили. Я тоже, я так вспотел, что лучше сниму всю свою одежду. Я так бегал... Только в детстве, когда яблоки с соседей играл. Ну и что будешь делать? Найду дорогу домой, ты со мной. Нет, у меня своя дорога. Ну как хочешь, удач барылка. Удач, удач, пока, пока. А хотя какая к черту удача? Мы самые везучие в мире. кладно, Ладно, пока. Ты продумал свою дорогу и смотрел, как твой друг уходит к своим друзьям и семье. В смысле? Если бы у тебя было немного конфет, то ты бы был бы в раю. Но тебе в голову ударила рация. Похоже, эта тварь кого-то очень сильно запустила в космос. Но тебе было интересно, что там происходит? Пятый, черт возьми, что произошло? Понятия не имею, что за хрень? Звуки стрельбы, черт возьми. Черт возьми, это один из объектов, он поубивал всех, кроме нескольких человек. А нам нужно справиться с чертовым кетером, твою же за ногу. Ладно, я к, прив... я к вам приближаюсь, объект исчез. Да, полетел на... В смысле? Полетел на север. Похоже, он кого-то почуял. Ну и хорошо, лишь бы... Это был тот Виндиго, а то я не хочу закапывать чьи то недоеденные скелет. Ага, кстати, тот северный флагшток убрали или нет? Нет, но у нас есть проблема похуже. Конец связи. северный флагшток, странно, Виндиго, который сбежал, ты решил прилечь отдохнуть, но сильно ударился головой. Бля, это был флагшток, на котором висел флаг США. Твою за ногу, ты рванул со всех ног, но тебя не спасла, пуля пробила твое сердце. Последнее слово автора. Похоже, тебя сглазил твой друг. Ничего, это конец. Попробуй переиграть ветку преступника или сыграть за охранника. Может, больше повезет. Если ты хочешь продолжать, то скажи, э, а то мне нужен хавчик для киношек. В смысле? <смех> <смех> Эх, ладно, вообще, на самом деле, очень прикольно. Мне очень понравилось. Э, я надеюсь, вам тоже понравилось. Если не понравилось, то мне пофиг на самом деле. Кстати, дизлайки. <смех> С вами был Сергей. Всего хорошего.